Когда мы выкапываем картофель, иногда попадаются вот такие вот треснутые и лопнутые клубни. Что же с ними делать и куда их девать? Что же делаю я с этими клубнями? Я их хорошо мою. И после того, как хорошо помыли, то есть не надо чистить ничего, а помыть хорошо, далее нарезаем. На несколько частей, в зависимости от размера клубня. Если клуб не очень мелкий, то можно просто вот так выложить. Если ну, такие средненькие, небольшие, то наполовину. Если покрупнее, то на несколько частей, на 3-4. На вот такими да, кусочками. Солим, посыпаем приправу и в духовочку. И получается вот такая вот вкусная печенка в духовке. Поверьте. Очень вкусная.